И первая карта этого Best of 3, карта Тускан. Начинаем достаточно неплохо, я бы сказал. Карта моя любимая. Ребята, адекватные, по никнеймам вы вообще сейчас много чего сразу поймете. А если не поймете, ну очень жаль. Но про мясо начинают в обороне, и, как вы понимаете, территория чести начинает атаковать Три минуса сходу вылетает сейчас в коллектив э, из территории чести Как-то сокращенно хотелось бы их, конечно, называть, но, вероятнее всего, сократить адекватно я как-то это все не смогу Калашник остается последний, и невзирая на то, что получает в голову от СТА, однако же все-таки выживает и пытается спастись с опасной позиции на зигзаге. Но 5 хп, конечно, будут тянуть игрока однозначно, в общем-то, в могилу. И с двух сторон сейчас могут вполне неплохо так поджать игроки обороны. что, в общем-то, и происходит за колонной Калашника. Находит его гибель, и на этом раунд заканчивается для команды Территория Чести 18+, плюс поражением. И давайте теперь познакомимся с составами. И тут у нас вот как раз-таки самое-самое, что ни на есть, как говорится, интересное. Команда «Территория чести» — это Калашник, Юзер, Милая Мося, Руфус и Диджей Тролливали. Но здесь особо интересного ничего нет, согласитесь. А вот команда промяса это... Бан на фасткапе, Нео, Эффект, сти и Дуримар. Неожиданно больше половины команды про мясо это команда Киллер. Я бы, конечно, называл их ХК после такого, но все-таки нет. Это... Ой-ой-ой, Руфс. Руфус хороший хедшотик с ножом, уже даже в наглую сейчас лезть на него, на него, на него, на него. Все на него лезут в наглую, но Нео. Нео, в общем, разваливал здесь, конечно, купола, и это ключевой персонаж, в общем-то, в этом раунде. Поджим с малого квадрата, затаскивание спота Б, затащенная бомба. Все как надо у команды про мясо, но если, опять же, повторюсь, можно, конечно, называть их так. Потому что по большей степени, обычно, как у нас бывает, если в команде три игрока, например, из России и два из Украины, команде присуждаются... Флаг присуждается, флаг России Здесь, соответственно, три игрока Команды Хайред Киллер И два игрока команды Промяса Наверное, правильнее было бы сказать, что это Команда ХК, но все-таки Положа руку на сердце, не стоит забывать Факт того, что команда Хайред Киллер Официально больше не играют свои э, матчи, и теперь они частично примкнули к рядам паблик-сервера Промиаса. Сейчас вы сами можете видеть, что хитрый-хитрый Дуримар, -хитрый продавец всей своей команды, всех продал и пытается сыграть со спины. Уж не знаю, насколько, конечно, получится здесь Хорошо реализовать эту позицию, все-таки соперника три, и при этом уже поставлена бомба, развивается, сумочок, и дурик успевает сделать только один минус, что логично. В общем, открываясь под три ствола, сложно сделать больше одного фрага. Санечка, Санечек, Санечечек и Чатик, всем привет, я снова так мимо проходил и пробежал, всем хорошего просмотра. Витя, обнял, приподнял, как ты любишь говорить, удачи тебе, спасибо, что забежал. Ну, в общем-то, в общем-то, дамы и господа, территория чести забирают первый раунд в этом противостоянии Надеюсь, не последний, и команда Промяса, в общем, остается частично без экономики Хотя, опять же, если внимательно рассматривать этот матч, вы увидите, что здесь за экономикой игроки обороны как бы и не следят Там дробовики присутствуют, P90, вот, кстати, P90 вместе с Дуримаром уже э, как-то быстро уходит на отдых Ну, а вот STI с дробовиком, видимо, сейчас составит компанию Дуримару Ух ты. <связывая> Хорошо, хлобыстнул Руфуса. Калашник тем временем забирает бана на фасткапе и продавливает таким нехитрым образом А. СТАЙ... STI... Тот самый мистер Дробовик. Где-то в большом квадрате. И уже сейчас, да, конечно, с Дробовичком не поиграешь. Достается, э, хотел сказать, автомат Калашникова. Но нет, Дигл не успевает добежать из ТАИ до, дове... до заветного девайса. Простите. И, к сожалению, для команды Промяса они вынуждены отдать второй раунд. Мы же давно играем на паблике, так что имеем право играть за Промяса. Но... Володя, я, конечно же, ни в коем случае не собираюсь ни с кем спорить. У каждого все равно всегда будет свое мнение, и я вообще не из тех людей, которые любят навязывать свое. Я считаю, что каждый человек индивидуален, и он мыслит исключительно так, как он считает верным, считает правильным. Свою голову типа никому не прилепишь. Ну, я бы, допустим, типа, типа. Если объединять команду, где больше игроков одной команды и меньше игроков другой, я бы оставлял, собственно, ну флаг той команды, кого больше. Потому что в таком случае, получается, команда хайрат Киллер поглотила команду про мясо, если выражаться таким языком. 3-2. Территория чести выбивают своих соперников с экономического раунда. Естественно, никакого преимущества здесь не удавалось получить вот буквально прям со старта, с первых. Выстрелов Так бывает Так бывает Это эко Лично я никогда не надеюсь На экономические раунды Хотя, с другой стороны Иногда команды меня Приятно радуют Удивляют, так сказать В положительном смысле Этого слова Когда забирают экономические Но сейчас этого не произошло И тем не менее Я не огорчился Нео забирает диджея, трали-вали, милая Мося разменивается, и выход в зигзаг, по идее, открыт, но рискнут ли территория чести занимать точку Б через ноль? По всей видимости, да, милая Мося забирает в окне эффекта, на точке Б у нас находится бан на фасткапе, и где-то с нуля, по-моему, саппортит Дуримар, да, именно так и происходит... Оттяжка на точку А от команды Территория Чести. Не удалось зайти на спот Б. И тут уже Дуримар прибегает со своей м Вместе со Стиаем они закрывают перетяжку на мидл. Милая Мося! Третий минус в этом раунде. Все три минуса сделаны именно милой мосей. Полетела хаешка на мидл, uh, увы и ах, скорее бесполезная хаешка. 46 секунд до конца раунда, и есть возможность сделать эйс, если бы, конечно, не болезненное попадание в голову сейчас от Дуримара. Бан на фасткапе при этом обладает тоже весьма и весьма хорошей позицией, и, блин, кто бы мог подумать, что именно бан на фасткапе с этой позиции свой дигл как раз и реализует. 3-3. Ну, статистика, в общем-то, как всегда на ваших экранах. Я сейчас стараюсь взять за правило каждый раунд, показывать вам в начале статистики. И где же, где же, где же мне бы найти, да, э, силы и память, чтобы не забывать это делать. Потому что к этому привыкнуть очень все таки тяжело. Учитывая, сколько лет я комментирую матчи, и раньше я не занимался этим, потому что это всегда отображалось само собой. 10 девайсов на карте 5 с одной стороны, 5 с другой Обоюдный девайс на раунд И, в общем-то, давление на точку А в исполнении территории чести а Насколько продуктивно получится давить эту точку Мы узнаем с вами, скорее всего, после того, как смоки развеются Ибо в смоки пушить это дело такое себе И Дуримар нам, в общем-то, подтверждает мои опасения Он решил запушить в дымы И, в общем-то, там же и остался 4 в 3, атака в большинстве, но STI Ой, ой ой ой ой но STI с прострела убивает второго, и в результате теперь уже численный перевес до третий минус от СТАя. Божечки мои, что это вообще такое сейчас происходит? Калашник, точнее, Калашек, последний, 14 хп. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Вот это с добрым утром! Отлично воткнул сейчас в голову ста игрок атаки. Но нужно найти теперь эффекта. И эффектно попытаться его убить. И забавнее ситуацию, наверное, не придумаешь. Разве что было бы еще сме... Ох ты, да вы что! Эффект, конечно, грубо сейчас очень ошибся. Мог вполне себе получить по голове свертушечки. Но повезло. Мага приветствую. Эх, вот он почти тот самый КС, где нету 10 дакующихся игроков, а только стрельба и ничего более. Да, Роман, я согласен, это, к сожалению, в наше время редкость. А тебя кто-то сильно просил тап показывать каждый раунд? Нет, просто я единожды, когда пытался подбить статистику, вот, например, по команде Хайрет Киллер, дабы отдать свой голос по максимальной справедливости, обнаружил, что я далеко не всегда тап нажимаю, и на нескольких ваших матчах... Я не показал счет во второй половине по киллам вообще ни разу. И это очень здорово осложняло подсчет. Поэтому теперь я стараюсь показывать его каждый раунд. Чтобы, ну, вот прям, чтобы было красиво, как говорится. Тем временем эффект пытается убить своих соперников. Но фраги достаются Нео. Правда не все, конечно. Один и один бан на фаст. Да ладно, я только включаю игроков, они уже умирают. Серьезно? Как, э, простите, откуда, откуда я могу найти возможность? Да, кстати, дорогие друзья, прошу простить меня. Сегодня что-то провайдер мой сказал, короче, что так дело не пойдет и хорошего особо прям супер хорошего интернет ты не получишь. Поэтому, если у вас будут какие-то небольшие полагивания, вы не обижайтесь. Я просто вижу, что пропуск кадров периодически случается, но случается это все естественно из-за просадки по скорости. Так что не описуйте, в этом моей вины нет. Нео забегает в малый квадрат с тремя минусами, пытается ни хрена найти четвертого и все-таки находит. Хороший Нео, хорошая стабильная игра. В общем, Нео, как всегда. Когда будет играть сборная Таджикистана, не знаю абсолютно от слова вообще никак. Вот так вот. Вот так вот вам отвечу, многоуважаемый мага. Сборная Таджикистана будет играть тогда, когда они захотят, разумеется Ну и когда они оплатят комментирование своего матча Вот тогда мы сразу их и посмотрим Для этого надо обращаться к ребятам, которые ответственны за это Но никак уж не ко мне Снайперская винтовка у Руфса И это новость, новость, дамы и господа Потому что в атаке на Тускане, лично по собственной практике Я редко замечаю игроков, вооружающихся снайперской винтовкой Ибо это весьма-весьма чревато вообще как бы. а, атака здесь на тускане сильна, но ужата немножечко, немножечко ужата тем, что расстояние для перестрелок по большей степени короткие. Средние и короткие дистанции здесь преобладают, и как вы видите, АВП два выстрела делает, но ни единого килла пока что еще не сделано. Дуримар, однако же, разменивается, и вот вам диджей тролливали. Пытается дать размер, но вот что-то прям все как-то вот не получается разменяться. Ни у кого из игроков атаки, хочу заметить. Все игроки обороны сотые. Но сейчас эффекты должны были, конечно, съедать. Попадание в голову не смертельно, но болезненно, согласитесь. Бан на фасткапе. Потеряв немного своего лайфбара, но все-таки забирает диджей Тролли вали И где же Руфус с его снайперской винтовкой? Вот и он, наконец-то, пятый выстрел с АВП. И все-таки попадает он в... В бану на фасткапе, следом еще и сбривает СТА, который в наглую пытался забежать В спину, ну тут опять же Поверить в себя очень легко И бегать даже В спине соперника, не зажимая shift. позволительно Лишь если ты знаешь, что твой соперник Не использует Наушники, во всех остальных случаях Даже самый Простите меня, мало малоскиловой игрок Все-таки услышит Тебя, и поэтому бежать вот так В наглую Глупо, и не более того. 7-3. Промиаса уверенно приближаются к победе в первой половине. Команда Территория Чести, к сожалению, как вы видите, вот, проигрывают вот такие забавные перестрелки. Но она забавная только потому, что мы не видим то, что игрок атаки на самом деле был ослеплен. Завершающие два минуса от Нео, и восьмой победный в первой половине достается именно Промясу. К сожалению, дамы и господа, опять-таки, по пикам я вам не могу ничего сказать. Здесь было, собственно говоря, бан-бан, пик-пик, бан-бан и десайдер, разумеется. Поэтому, кто первый пикнул карту Тускан, увы и ах, затрудняюсь сказать, но рискну предположить, что про мясо. Есть у меня такое подозрение, учитывая, что в про мясо играет много игроков команды Хайрад Киллер, а у ХК, как известно, была карта Тускан достаточно сильной картой. 4 в 4 после небольшой потасовки, отличная хаешка сейчас прилетает в большой, ну и здесь, в общем-то, начинается та самая ситуация, когда игроки атаки начинают бояться своих соперников. И, увы, и ах, все сводится к тому, что под каким-то квадратом, либо под большим, либо под маленьким, все «Ой-ой-ой, Нео!» Да, Нео как иногда выстрелит, вот, ну, не знаю, что сказать. и вновь со спины добирает на этот раз диджея Тролливали. И 9-3 на табло. Здарова, Сань. Давно меня не было. Как жизнь? Как дела? Я тут про. А, про. Узнаю, узнаю. Но не узнаю ваш новый никнейм. Uh, Organic.as. Он интересен. И с чем связан? Рассказывайте. Uh, все вообще, вообще все супер и замечательно. Максим Савинов привет. Чемпионат на фасткапе? Ну, нет, это, во-первых, не чемпионат, это просто шоу-матч, а во-вторых, да, проходит он на фасткапе. Ну, собственно, вот. Сейчас же вы можете наблюдать, что игроки атаки действительно ушли в максимально глухую атаку и STI вместе с Нео... Neo... Забирают игроков уже, находящихся в большом квадрате. Выход со спины от Калашника сопровождается одним минусом. Далее размены. И после этих самых разменов юзер остается один против троих. В руках юзера Галил. Немного ни, ни мало есть бомба. И чуть меньше минуты до конца раунда. Я бы не сказал, конечно, что эта ситуация невыигрываемая. Я бы не сказал, что она не берущаяся. Тем более, как вы видите, команда ProMias очень и очень сильно забыли, что такое Shift. И практически им не пользуются. Что, естественно, немножко... Ой, да ладно. Ну, серьезно. Ну, слышно же было, как STI бежал по миду. Вот, по всей видимости, юзер как раз-таки играет без... Без наушников. Ну, в общем, никнейм про старую добрую КС. -ку. Ну, никнейм хороший, конечно, хороший. В нем есть КС, поэтому он уже лучше, чем если в нем не было бы КС. Так, периодически все-таки немножечко-немножечко кадры теряются. Но, надеюсь, это не сильно омрачает и не сильно портит картину происходящего. Привет, Сань, как же эту карту хочется. Ого, Калашик. Боже мой. Боже мой, как на морозе Калашек сейчас забежал, сделал два минуса, точно так же на, по на пофиг пробежал мимо бана на фасткапе и точно так же на пофиг погиб. Странный, максимально странный раунд и все-таки террористы а, забирают себе четвертый раунд. В этом очень-очень очень непростом для них же, кстати говоря, противостоянии. Ну, а опять же, де-факто, касаемо карты Тускан, единственное, что могу заметить, это то, что я бы тоже очень-очень очень хотел бы увидеть карту Тускан. Играл на многих про про прототипах э, для Counter-Strike Global Offensive, естественно. И все эти прототипы, конечно, на самом деле не фонтан. Я бы скорее хотел, чтобы он больше был именно приближен к 1.6, нежели к... Так скажу, в более современном реале Ой-ой-ой, Нео Неудержимый, просто Нео Просто как всегда Сглазил я Нео немножечко Калашик и Руфус Ответные фраги Пулемет, пулемет у Дуримар, смотри Смотри, дурик-пулеметчик Дурик-пулеметчик как, как объясните мне нахрен Можно просто 200 с лишним патроном всади... Ну не 200, ладно, окей, 100 100 патронов всадить куда-то И никого не убить Володя, вы меня нахрен расстраиваете. Бан на фасткапе и эффект остаются вдвоем. Ну да, еще Дуримар есть, конечно, у которого 1 хп, но там 1 хп у Дуримара, в общем-то, это уже о многом говорит. Против 18 и 17 хповых игроков атаки э -э -э, Руфус забирает эффекта, Володя разменивает, забирая 1G тролливали, -Vale, Руфус в соло. И минус от бана на фасткапе, а вот если бы сейчас бан на фасткапе погиб, что бы в таком случае делал Дуримар, вот что мне очень-очень интересно, потому что префайр в тот же самый коннектор навряд ли бы что-то изменил, учитывая то, что если у Руфуса, как говорится, а я надеюсь, что я прав и в голове у него действительно что-то есть, он просто не стал бы открываться на этот префайр, понимая, что там остался челик с пулеметом. Ну что ж, пистолетный раунд во второй половине, стяй на беретах, все остальные с глоками, ну и, естественно, юзи из спи у игроков э -э территории чести 18+. Ну и заход на точку А сопровождается только лишь двумя минусами, Руфус вот даже не решает куда-либо идти, а может предложить про мясо сыграть. Гай Модис, а, Руфус -а -а -а, у нас зависает, вообще замечательно, просто взял и прилег на бачок аккуратненько. Жаль, жаль, что еще и с зависаниями вся эта история сопровождается. Ну и пауза от коллектива «Про мясо», кстати говоря. Ах, нет, простите. Простите, обманул от коллектива «Территория чести». Ну, собственно, Гай Модис, вот, если ты можешь заметить, прям после тебя сообщение написал некий Денис Шевкунов. Он, в общем-то, является капитаном команды «Про мясо». И если тебе хочется сыграть с ними шоу-матч, то, милости прошу, как говорится, к его шалашу. Он прям здесь и имеет возможность договориться, я думаю, о шоу-матче. Если хотите сыграть, поиграйте. А по скилл-группам, дамы и господа, где-то, кстати говоря, я выписывал себе эту информацию. Не знаю, успею ли я вам ее сказать, так как времени остается совсем мало. Быстренько, быстренько, быстренько. Быстренько-быстренько-быстренько. Нет, наверное, быстренько я вам все-таки, к сожалению, ничего не успею показать. Хотя нет, кажется, успеваю. Кажется, успеваю. Ну, немножечко начала раунда пропустим. Не обижайтесь. Не обижайтесь. А, значит, по ПТСикам. По ПТС-кам, дамы и господа, мы... У команды про мясо 1151 на команду, у команды территория 18 плюс территория чести 935 на команду. Разница ощутима, разница очень большая. Ну, собственно, STI разваливает кабинет в очередной раз, на этот раз в руках с, М с юмпиком и все просто. И все на самом деле Достаточно просто для коллектива Промиаса складывается максимально позитивно И замечательно В общем-то в очередном раунде победа Команда Тетох без экономики Что делать ребятам? Как? На что надеяться? Какие позиции лучше удерживать Если вас просто приходит и разваливают с UMP? Сложно Сложно, так скажем, здесь будет бороться за победу Да и, как вы понимаете, разница в 200 ПТС Ну, весьма, весьма и весьма существенно и ощутимо без этого, увы и ах, никак Диджей трали-вали Забирает эффекта. бан на фасткапе Разменный минус Милая Мося забирает дури-мара И таким образом у нас получается Небольшой перевес за э, территорией чести Но, опять же, территория чести Очень быстро теряет этот самый перевес И еще и проигрывает в раунде Да вы чего Ну, скорость просто сумасшедшая 14.4 4 Здрасте, Саня Ку Ставим лайк. Саня на горизонте есть Что по стриму не КС Да, не знаю, на этой неделе Возможно выходной, может быть и нет Не знаю, в общем, буду Допроходить игру про замечательного Песеля по имени Паблон на канале Можете найти, два видео есть Ну и как я его пройду Будут матчи Ой, не матчи, будет дальше прохождение Ведьмака третьего, но это правда, опять же, будет еще не скоро Атака калашка то молодец, смотри, прострелил Дурика На, потому что дурик думает, я встану за простреливаемую стену И меня не прострелят Ха-ха, нет, так не будет Ну что, поставлена бомба И каковы шансы У Калашика с плеткой и диджея тролливали с пистолетом Выбить э, данную бомбу Честно сказать, я думаю, на самом деле Шансов не так уж и много Потому что диффузов нет А на выбивание остается таким образом секунд 10, не больше Вот вам, пожалуйста Диджей Вали забирает СТА, э, но бан на фасткапе, он же, в общем-то, собственно, тот самый Денис Шакунов. ну, как бы даже технически выигрывает раунд, ну, окей, даже если бы Диджей Вали его сейчас убил, все равно ничего не изменилось бы на таймер, в общем-то, про промясовцы сыграли, и это было, естественно, самое правильное и здравое решение сложившейся ситуации под конец данного раунда. 15-4. Последний раунд. Остается взять коллективу про мясо. Территория чести обязаны забирать 11 к ряду для того, чтобы выйти на овертаймы. Но, конечно, 11 к ряду за сильную сторону. Даже пусть с засейвленной плеткой. Я как-то не очень в это верю. Хотелось бы видеть камбэк, но, честно сказать, что-то прям не похоже. Нео! Забрал диджея тролли-вали, далее парные размены, и тут у нас эффект. ой ой ой ой ой, -ой. какие тяжелые обстоятельства у этого матча. Калаш рассматривал пока пол, получал по голове от Дуримара, ну и завершающий фраг за СТА. Дорогие друзья, на этом первая карта заканчивается. Беда-беда, печаль-тоска. Собственно, добавить мне больше нечего. Про мясо разваливают своих соперников, ну, едва ли... Едва ли, едва ли. В 4 раза э, профитнее, так скажем, сыграли промясовцы, нежели их оппоненты.